Дорогие друзья, перед началом фильма важное объявление. Мы сделали телеграм-канал. В нем будут размещаться дополнительные материалы, не вошедшие ни в один из фильмов. Различная справочная и эксклюзивная информация. А также включение в режиме реального времени во время экспедиций. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Будем вам рады. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим об алхимии. Многие слышали это слово, но все ли знают, что это такое на самом деле? Существует масса объяснений этому явлению, но по сути все их можно разделить на официальную точку зрения и альтернативную. Давайте рассмотрим обе. По уже сложившейся традиции сначала будет знакомство с официальной точкой зрения, а затем мы расскажем свою версию. Итак, краткая официальная историческая справка. Алхимия одна из самых древних наук, известных всему миру. Она берет начало в безвестности до исторических времен. Халдеи, финикийцы и вавилоняне были знакомы с принципами алхимии. Вместе с астрологией ее практиковали в Древней Греции и Древнем Риме. В Древнем Египте это была основная наука. Хемия греческое название алхимии, стала арабской фразой Альхимия. Алхимия – это научное и философское учение о превращении одних веществ в другие. Она также изучала то, как вещества и их превращения связывались с магией и астрологией. Древние люди считали алхимию божьим откровением, с помощью которого можно вернуть утраченные способности. Многие верили, что когда будут познаны тайны алхимии, проклятие запретного плода исчезнет, и люди снова смогут жить в райском саду. Люди, которые занимались алхимией, назывались алхимиками. Наиболее известные средневековые алхимики хотели превратить обычные металлы в редкие. Большинство из них проводили годы в тщетных попытках превратить свинец и ртуть в благородное золото. Но главной их целью всегда был поиск философского камня. Субстанции намного ценнее золота. Алхимики считали, что из философского камня можно приготовить эликсир молодости который вылечит любую болезнь, обратит старение вспять и даже дарует бессмертие. Вера в панацею была даже более важной причиной поддержки алхимиков сильными мира сего. Каждый король, император или халиф мечтал стать бессмертным. Однако параллельно шел процесс накопления знаний о реальных лечебных свойствах самых различных веществ. От минеральных солей до вытяжек из растений или препаратов, приготовленных из тканей животных. Наследователи этих знаний были многочисленные аптекари и фармацевты. Алхимики считали, что вещества, разум, философия, религия, магия и астрология тесно связаны друг с другом. И нужно было только отыскать эту связь. Алхимики пытались понять одно через понимание другого, используя систему символов. Для постороннего глаза эти символы не поддаются расшифровке, но для тех, кто изучал алхимию, эти закодированные формулы, элементы, планеты, металлы и ингредиенты. Обозначения используются столетиями и имеют тайный мистический подтекст. Для средневековых обывателей алхимики и окружающая их обстановка мистики и секретов были чем-то завораживающим. Гравюры картины тех лет заполнены символами. Значки планет и металлов соседствуют с человеческими черепами и костями. В 17-18 веках европейцы начали изучать только свойства веществ, отбросив религиозную и мистическую составляющие. Они экспериментировали и записывали свои открытия, чтобы другие люди могли поучиться у них. Так появилась наука по исследованию веществ «современная химия», а люди, изучающие их, стали называться учеными. Алхимия проникла в Россию после ее выхода на европейское культурное пространство. Великий российский ученый Михаил Ломоносов посвятил много времени изучению алхимии. С открытием радиоактивности, наконец, был найден способ, как превратить ртуть в золото. Конец краткой официальной исторической справки. Здесь остается лишь добавить, что об алхимиках, как и таковых, то есть о людях разной судьбы и разных стремлений, но так или иначе предшествующих химикам, написанных много, но одновременно мало. Много, потому что обобщенный образ алхимика знают все. Это некий средневековый чудак, окруженный дымными ретортами, корпящий ночью около своего горна, бормочущий бестолковые колдовские заклинания, а днем делающий вид, что он обычный купец, сапожник, монах или аптекарь. Мало, потому что конкретных имен алхимиков практически никто не знает, в лучшем случае называя лишь кого-то из самых известных Гермес, Процельс, Вангельмонт, граф Клеостра или граф Сен-Жермен. Более того, нет никаких свидетельств, чтобы кто-то из алхимиков и впрямь получил огромное состояние на производстве алхимического золота или вообще смог его получить хоть в каком-то количестве. Ну а теперь давайте разбираться, что же такое алхимия – наука или шарлатанство. На первый взгляд, вполне может показаться, что стремление алхимиков найти философский камень, а точнее их стремление убедить властителей в его чудодейственных свойствах, очень напоминает известную притчу о хаджина Средине, который обещал халифу за 25 лет научить осла говорить человеческим языком. Говоря по-современному, алхимики пилили бюджет королей и султанов. Но не все так однозначно. В представлении большинства людей существует некая неопределенность в понимании, что же такое философский камень. Многие люди просто довольствуются определением, что это нечто абстрактное, загадочное, древнее. Однако, если спросить людей о том, что это конкретно такое, то люди начнут отвечать что угодно в рамках своего понимания, но никто не скажет, что это есть на самом деле. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так давайте разберемся сначала с философским камнем, прежде чем разбираться со всей алхимией. Философ. С древнегреческого «любящий мудрость». Профессиональный мыслитель, занимающийся разработкой вопросов мировоззрения. Так говорит Википедия. Следуя логике, зачем мыслителю камень? Тут же вспоминается словосочетание «гранит науки». Казалось бы, связь очевидна. Тем более, что философ – это ученый, представитель науки, занимающийся прежде всего научной деятельностью. Тогда можно смело сказать, что философский камень – это научный, то есть искусственный. То есть созданный руками человека в результате размышлений и экспериментов. Если смотреть с этой точки зрения, то становится ясно, почему искусственный камень может превращать обычные металлы в золото. Например, обычный металл – это стальная арматура в монолитном строительстве, а золото это деньги за него кстати не только бетон искусственный может быть и гранит и мрамор и многие другие материалы на основе композитного полимерного вяжущего для создания тех же статуй и элементов декора кто-то скажет слишком уж образно так ведь ученые философы представители религии писатели художники прошлого они как раз и говорили образами про то что библия это книга образов говорилось уже тысячу раз сейчас речь не о библии Другие письменные источники прошлого в большинстве своем также повествуют образами и символами. Тогда почему философский камень нужно понимать буквально? Насчет превращения свинца или ртути в золото с помощью того же философского, то есть искусственного камня, то это не такая уж и фантазия в наше время. Обратите внимание на таблицу периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева. Девятый ряд. Золото имеет 79-й порядковый номер. Ртуть располагается правее и имеет номер 80. Свинец еще правее и соответственно номер 82. Для людей, далеких от химии, эти цифры абсолютно ничего не значат, поэтому поясню. Порядковый номер это количество протонов в атомном ядре. От количества протонов и нейтронов в ядре напрямую зависит атомная масса вещества. То есть ртуть и свинец более тяжелые элементы, чем золото. С точки зрения физики, для превращения атома ртути в атом золота, из атома ртути нужно изъять один протон, из атома свинца, соответственно, два протона. А это уже не что иное, как ядерная реакция распада. Подобные реакции происходят в реакторах атомных электростанций или при ядерных взрывах. Обращаю ваше внимание, друзья, на то, что я не говорил и не говорю о том, что в реакторах делают золото. Повторяю, подобные реакции. В наше время там происходит цепная реакция ядерного распада, и еще более тяжелый уран или плутоний распадаются на более легкие элементы, а те снова распадаются на еще более легкие, и так повторяется много-много раз. Даже есть такое понятие, как период полураспада. Заметьте, полураспада, а не полного разложения. Но сейчас речь не о полураспаде как таковом, а о превращении свинца и ртути в золото. Тем, кому интересно объяснение вопроса полураспада и радиоактивных изотопов, предлагаю посмотреть фильм «Ядерная война 19 века. Прямые факты. Анализ грунта на Цезий-137». Там вопрос полураспада подробно объясняется. Ссылка есть в описании. А мы давайте вернемся к нашей теме. Ртуть, золото, свинец не являются радиоактивными металлами. Соответственно, их период полураспада настолько велик, что эти металлы считаются стабильными. Ну, радиоактивные затопы этих металлов, полученные искусственным путем, сейчас в расчет не берем. Следовательно, сами по себе, без внешнего воздействия, даже по прошествии миллиардов лет, атомы свинца и ртути протон не отдадут. Но лишний в кавычках протон можно выбить, например, в коллайдере. Или ином устройстве с аналогичным принципом действия, в котором есть источник свободных нейтронов. Тот самый искусственный философский камень. Естественно, для массового производства золота из ртути использовать коллайдер, мягко говоря, не совсем рентабельно. Ну, по крайней мере, сейчас. Однако, что нам важно понять, так это то, что чисто технически такое превращение вполне возможно уже в наше время. И глядя на алхимию с этой точки зрения, она не кажется таким уж шарлатанством. Отсюда рождается логический вывод – что алхимики древности знали о самой возможности такого превращения, но не знали способа и технологий. Ведь обратите внимание, они не медь и не железо пытались превращать золото. Медь и железо в древности уже были хорошо известны. Однако они упорно работали с ртутью и свинцом и пытались получить именно из них именно золото, а не серебро или платину. Это важный момент. Отсюда следует логичный вывод что алхимики древности – это подмастерье, студенты первого курса или просто потомки тех, кто обладал такой технологией. Произошли некие катастрофические события, прервалась связь поколений и осталось только знание о том, что старшие каким-то образом превращали ртуть в золото. Ведь на пустом месте эта идея также не возникла бы. О том, что прошлая цивилизация владела реакцией ядерного распада, мы разбирали в фильме «Крест в круге». А что именно это была за катастрофа, нами уже рассказывалось в фильме «Апокалипсис XIX века. Подлинная история геноцида». Все ссылки есть в описании. Друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Очень много интересного у нас впереди. Благодарю за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.